Переходим о ситуации на сегодняшний день. Смотрите, недавно Атон прислал рассылку, я решил, что интересно будет дальше включить. Сначала начала 2022 года в плюсе только два класса активы, скажем. Commodities это товарные активы, плюс 3,5% и золото выросло почти на 8%. В нуле т uh, это те самые вот краткосрочные векселя, о которых говорил, по срокам погашения через 1-3 месяца. Процентная ставка, как я вам говорил, только в марте была повышена с нуля 0,25, поэтому ничего они не приносили, но, как всегда, знаете, часто не всегда возникает вопрос, зачем такой актив, который ничего не приносит. Он ничего не приносил, но смотрите, он с начала года обогнал все, что мы видим внизу. И индекс там, Евросток 600, то есть европейские акции европейских компаний, и СНП. И высокодоходные облигации, и развивающие рынки, и Russell 2000 это акции малой там, капитализации американской, и Nasdaq, который минус 9, и все, и Китай, и длинные облигации, и биткоин обогнал. Просто ноль. То есть ноль не всегда плохо, доходность. Ну и тем более индекс РТС, акции, там, индекс акции российских компаний, который минус 40 с чем-то. И у многих, знаете, это, кстати, сейчас мы, это по итогам с начала года, но это не нижняя точка. Э, инвесторы приободрились, потому что в марте ФРС, вопреки ожидания, там резкого повышения процентных ставок, сделал маленький шажок, но это первый шажок на увеличение процентных ставок на 0,25% а ожидали на 0,5%. Следующее заседание 4 марта, и уже почти все уверены, что повысят на 0,5%. Да, а почему я говорю оптимизм инвесторов? Ожидали, что большие процентные ставки на большую величину повысят, а повысили на чуть-чуть, и, соответственно, рынки опять начали расти. То есть вот это вот эти минуса, которые я вам показываю, это с учетом уже некоторого там, там, оптимистичного отскока, который произошел на рынке.